Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про активы госкорпорации. Наш подписчик уже обучается на данном тренинге. Сейчас его задание это пройти аккредитацию, собрать все логины и пароли в один файл. И вопрос следующий. Поскольку у нашего ученика не так много времени, он спрашивает, можно ли это поручить другому человеку, допустим, найти исполнителя во фрилансе. На самом деле, действительно, вопрос очень интересный, но здесь нужно подумать, ведь когда вы передаете другому человеку выполнить эту задачу, она хоть и несложная, но здесь идет работа с персональными данными. То есть это ваш паспорт. Ваш СМИ, Ваш ИНН, Ваши логины, пароли, которые необходимо сохранять. Ведь после того, когда человек всю эту работу выполнит, Вам все равно придется менять все эти данные. Ну и кроме того, данное лицо, наверное, должно быть доверенным, да, потому что у него будут на руках Ваши документы. Если Вы найдете человека, которому Вы доверяете, кто может выполнить работу правильно, кто не будет использовать Ваши документы в каких-то других целях, тогда я думаю, что можно попробовать воспользоваться данной возможностью. Либо вы можете найти другое лицо, допустим, ваш сын, ваша жена или кто-то другой, кто может вам помочь. Я желаю вам приятного обучения, зарабатывайте на активах госкорпорации, всем отличного настроения. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на вопросы, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием отвечу. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!